Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и как вы знаете, у меня давно уже лежит плата от компании SROG, это X570 Phantom Gaming 10 или Phantom Gaming X, называйте как хотите. Но, к сожалению, с процессором для нее вышла оказия. 3900 из-за отсутствия в наличии на сайте Computer Universe и достаточно большого спроса на него так и не приехал. И пришлось заказать что попроще, а именно более народный 3700X. Так что со всей этой кутерьмой вышла задержка почти в полтора месяца. Но вот теперь все готово и можно детально рассмотреть данную плату и протестировать ее в течение нескольких бессонных ночей. Итак, плата поставляется вот в такой вот коробке. Упаковка очень большая, но зато стильная и удобная. Открывается прям как настоящая книга. Плата упакована в пену, пристегнута стяжками. В общем, это стандарт крепления для компании s и, наверное, эталон для всех остальных. Помимо самой платы в комплект входит также инструкция, дрова, несылаем мостик, выносная Wi-Fi антенна и плюсом положили отверку Torx, она нужна, чтобы снимать часть деталей, а именно кожух, за которым находятся разъемы для М2 накопителей. Но вот так невзначай мы уже перешли к рассмотрению самой платы и давайте начнем это действие с разбора системы питания. У срок использован контроллер ASL 69147 работающий в режиме 6 1, то есть 6 фаз на CPU, одна для питания SOC, то есть System on Chip. Есть реальное удвоение фаз со сдвигом сигнала за счет 7 даблеров ASL6617. Так что в конечном итоге 12 фаз за счет удвоения для питания CPU и 2 фазы для питания всего остального. Физическое питание подключается за счет 8 плюс 4 пин коннектора от вашего БП. Так что в целом очень достойная схема с качественной элементной базой от компании Intersil. Что касается охлаждения всего этого добра, то охлаждение в РМ устроено хорошо. Оно состоит из двух больших радиаторов, соединенных тепловой трубкой. А вот чипсет у платы имеет не пассивное, а активное охлаждение. Под тем самым уже упомянутым кожухом скрывается 35 миллиметровый вентилятор, который нужен, чтобы охладить горячий южный мост. Надо сказать, что этот подход использовали почти все вендоры плат на X570, и у некоторых из них, на мой взгляд, это получилось достаточно коряво. Поскольку, во-первых, вентилятор на Фантоме и некоторых других платах перекрывается видеокартой, во-вторых, кулеры часто ставят с высокими оборотами, а значит без регулировки оборотов они будут заведомо шуметь. Предел для вентилятора у фантома целых 6000 оборотов в минуту, при этом бесшумно он работает примерно на 45% от своей мощности, а дальше появляется такой завывающий звук, который скорее всего вызван даже не самим вентилятором, а прохождением воздуха через решетку на кожухе. Приборы шум не фиксируют, все так же в пределах нормы в 32 дБ, а вот человеческое ухо его чувствует отлично. Я конечно ручками настроил скорости работы вентилятора, но во время старта ПК он все равно раскручивается до предела, и чтобы остановиться ему надо какое-то время. В общем, когда я в 2 часа ночи тестировал процессор, я молился, чтобы не разбудить жену и не схлопотать леща. К слову, в моей практике, когда я выключал вентилятор и даже отключал передний обдув корпуса, температура чипсета все равно не превышала 80 градусов. Если же есть какое-то движение воздуха, то температуры находятся в районе 60-75 градусов. Так что, как мне кажется, могли бы сделать просто большой пассивный радиатор, хотя упрекать особо Срок тоже нельзя, ибо основную задачу, а именно обеспечить охлаждение более горячего чипсета X570 они в любом случае все-таки выполнили. Кожух, который накрывает чипсет, он также скрывает сразу три гнезда для M2 накопителей. Два из них на 80 мм и одно на 110. Они расположены между тремя разъемами PCI-Express для подключения видеокарт. Видеокарты здесь можно устанавливать в связках, SLI и Crossfire, так что с этим никаких проблем. Ну а сам кожух также закрывает не только M2 накопители, но еще и батарейку Биуса, Так что остается надеяться на сброс Биуса через кнопку CleartsMoss или просто через перемычку. В целом идея использования кожуха не новая, Asus вон все свои материнки снабжает им, это в принципе делает плату более привлекательной, но если вам нужно вставить или убрать М2 накопитель, нужно доставать ту самую торкс-отвертку и все раскручивать. Мне лично больше нравится вариант, когда каждый М2 накопитель имеет свой отдельный радиатор. Размещать G3 накопителя под одним радиатором достаточно спорное решение, хотя при использовании лишь одного вполне вероятно, что большой радиатор сможет эффективнее давать тепло, так что палка тут о двух концах, зависит от варианта использования. К слову кожух тут не только спереди, но и сзади, однако не думайте, что это какой-то там элемент охлаждения в РМ, хотя очень жаль, это лишь элемент декора, с самой платой он почти не соприкасается. Единственное его назначение, судя по материалам самого срока, чтобы плата, мол, не выгибалась под весом каких-то больших кулеров, хотя как он должен этому поспособствовать, мне лично не совсем понятно. В остальном же плата имеет вполне неплохую компоновку, а именно имеет 8 разъемов SATA, которые, к счастью, не делят линии с М2 накопителями. Целых две колодки USB 2.0, которые порой пригождаются для подключения водянок или разъемов передней панели. Одну колодку USB 3.2 первого поколения и одну USB 3.2 второго, которая правда в некоторых случаях может быть перекрыта радиатором вашей видеокарты, ибо расположение у нее не самое удачное. Также на плату вынесены элементы управления для открытого стенда, а именно кнопки включения, перезагрузки, экран посткодов и кнопка сброса настроек биоса. Количество разъемов для подключения вентиляторов у платы небольшое, всего 6 штук. Места их расположения вы сейчас видите у себя на экране. Задняя панель тут имеет уже интегрированную заглушку, что очень удобно для эксплуатации, особенно при использовании в формате тестового стенда. На ней размещены 6 USB 3.2 первого поколения, 2 USB 3.2 второго поколения, один тип A, другой тип C. Старичок PC пополам, 2 разъема под сеть, 1 HDMI и также звуковые разъемы. Плюс два выхода для подключения выносной Wi-Fi антенны. Также тут есть кнопка для обновления биоса без использования процессора и кнопка сброса настроек биоса Clear Правда ее настолько утопили в корпус заглушки, что нажать на нее достаточно проблематично. Есть также разъемы для подключения дополнительной подсветки, как на 5, так и на 12 вольт. Ну и своя подсветка у платы также присутствует. Я бы сказал, что она выполнена неплохо, ибо ее наконец-таки видно. Просто многие платы страдают тем, что после установки кулера и видеокарты от подсветки почти ничего не остается, лишь тонкий намек. Тут же мы имеем подсветку как по кайме платы справа, так и на кожухе чипсета и кожухе прикрывающем разъемы задней панели. В общем, мне кажется, что выглядит вполне неплохо и светит достаточно сильно. Ну да ладно, в внешнем виде поговорили, теперь давайте перейдем к тестам. Как я и сказал, в качестве процессора выступал Ryzen 7 3700X, обычный купленный в магазине. Охлаждал его Noctua D15, который у меня штатно охлаждает 9900K в разгоне до 5 ГГц. Я тестировал процессор на двух разных версиях биоса, на старой AGS 1003 ABB и новой версии ABBA, которая вышла уже в момент записи, можно сказать, видео. До обновления в тесте Signbench 20 процессор показывал от 4050 до 4075 МГц по всем ядрам. После обновления 4075-4100. То же самое с частотами в бусте по одному ядру. Они поднялись также примерно на 25 МГц. Если раньше пределом для Signbench было 4375, то теперь заветные 4400. В играх на старой версии обычно показывала 4200 и 4.225, на новой от 4225 до 4250. В целом люди получали от 50 до 75 МГц прироста, некоторые конечно больше. Опять таки все зависит от сценария тестирования и типа нагрузки. Но никакого явного чуда не последовало, AMD просто подняло частоты буста за счет поднятия напряжения и соответственно роста температуры. Но вы должны понять, что что обещанные частоты турбобуста вы увидите не везде и не всегда, и конечно же не по всем ядрам, а лишь по некоторым самым лучшим ядрам. Я спрашивал у вас в группе ВКонтакте о том, какие у вас предсказания по разгону данного процессора. И вы, как и я когда-то, были слишком оптимистичны, рисуя себе в голове значение 4.5-4.6 ГГц. Во многом предполагая, что AMD доправила джесса и драйвер чипсета, производители плат допилили биосы, а Microsoft допилила винду. На практике же вместе с процессорами AMD нужно присылать еще и губозакаточную машинку для нас с вами, друзья. Ну так вот, на 4.4 Pro запускался, все работало, даже некоторые тесты проходил, однако если зайти в тот же Cinebench или LineX, то крах с рамы вакханалия при любых значениях напряжения вплоть до 1.4, то есть просто тесты не проходятся. Выше значение напряжения уже не задать, ибо идет в том же LineX мгновенный перегрев. И я заметил еще одну странность, производительность в таком вот недоразгоне была такой же, как и при меньших частотах. То есть видите вы 4,4 ГГц, но по факту, по производительности там в лучшем случае 4,3 Я так понимаю, что это связано с недовольтажом, то есть процессору не хватает напряжения и сам SMU как-то влияет на саму производительность. Многие сталкивались с этим, пытаясь сделать даунвольтинг процессора, то есть оставить его частоты прежними, но при этом снизить напряжение, то есть они получали при этом снижение производительности. Но это опять-таки мои предположения. Что же касается нашего разгона, то на 4.3 проц удалось заставить работать полностью стабильно, на напряжении 1.375 вольта. Температуры при этом за пределы допустимого не выходили. И в тесте LineX они были в районе 92 градусов, при температуре в комнате порядка 24 градусов Цельсия. Можно было конечно поиграться с ядрами, повысить у лучших из них разгон до 4.4. Но я так делать не люблю, честно говоря После того, как я посмотрел на результаты разгона данного процессора другими пользователями, в том числе и на данной плате, я понял, что особо расти-то и некуда. Это скорее всего все, что удастся с ним добиться. И на самом деле это сводит весь overclocking по факту на нет. То есть в лучшем случае на удачном образце удастся достичь частоты турбобуста, но опять-таки не на воздухе. Нужна хорошая добротная вода, ибо новые резаны в разгоне не намного холоднее того же самого Intel 9900K. Да, MD сделали прекрасные процессоры, хорошо работающие с коробки, но энтузиастам пока что с ними, как мне кажется, делать нечего. И тут не срок X570 Phantom Gaming X, не любая другая плата, дело никак не поменяет. Что до памяти, а именно моего не самого лучшего набора G-Skill Trident Z White 3200 C16, то она по стандарту завелась лишь на 3533 МГц, со своими стандартными таймингами и напряжением 1.43. Пока что выше ни на одной материнской плате ее разогнать не удалось. Да и смысла в этом мало, из-за новой фишки с частотой Infinity Fabric гнать память выше 3600 МГц, в принципе, бессмысленно, ибо дальше идет по факту снижение производительности. Латентности получились высокими, порядка 72, во многом из-за качества самих чипов MDI Unix, во многом из-за того, что в целом с Zen 2 память работает немного по-другому. И латентности в той же AID на частоте даже 3600. Обычно не ниже 68 и 69. Тут я не хочу упрекнуть о срок, ибо по всем калькуляторам данная память на MD вообще отметку 3500 брать не должна. Тем более гнать 4 модуля разом, несмотря на то, что плата имеет т топологию и на ней лучше как раз таки использовать 4 модуля, все равно гнать достаточно сложно что касается в целом биос оплаты то он в принципе неплохо все основные элементы для разгона в биосе находятся на одной странице это как плюс, так и минус, с одной стороны все под рукой, с другой стороны новички могут потеряться от обилия параметров. В целом в биосе есть почти все что нужно, единственное что не мешало бы добавить, это ручное управление частотой VRM модуля питания процессора, как это сделано у ASUS, и также поработать над load Line Calibration, ибо сейчас, даже на первом уровне, она достаточно сильно снижает напряжение в нагрузке. Примерно 400 вольта, что как по мне должно соответствовать скорее второму уровню LLC, но никак не первому. Но насколько я слышал и знаю, некоторые платы от других вендоров имеют в принципе схожие проблемы с той же самой LLC. Ну что ж друзья, вот и все, все что хотел я вам рассказал, давайте сделаем выводы потому что получилось в итоге и пробежимся немножко по основным ее плюсам и минусам. Что мне в плате понравилось? Первое это система питания, вполне достойная и на качественной элементной базе. Также немаловажно то, что она оснащена эффективной системой охлаждения, это также плюс. Также плата после выхода обновления биоса выходит на штатные частоты турбобуста процессора, это очень важно, то есть все проблемы в принципе пофиксили. Четвертое, это компоновка элементной базы на самой плате. Есть две USB 2.0 колодки, 3 m 2 разъема, 8 SATA, все это круто и расположено в принципе логично. Внешний вид платы с очень яркой, и хорошей и сочной подсветкой, которую действительно видно, тоже заслуживает плюса. Но и минусы присутствуют. Первое – это кожух на передней части. Как по мне, решение не самое лучшее. Как я и сказал, накрывать 3М2 одним радиатором – это палка о двух концах. Может оно так и лучше, может быть будет и хуже. Вентилятор чипсета также отнесу к минусам. Слава богу, что его работу можно настроить через BIOS или вовсе его отключить, опять-таки через BIOS или физически. Ибо на штатных настройках он выдает все-таки достаточно неприятный шум. Ну и третий минус это BIOS, а именно его проблемы с LLC. Также отсутствие некоторых настроек, которые бы хотелось очень сильно видеть. Ну и наверное сборная солянка из всех настроек на одной странице. Однако опять-таки это мое субъективное мнение, может кому-то это понравится и будет удобным. В целом я бы сказал что плата достойная очень хочется потестировать что-то другое платы от конкурентов чтобы сравнить действительно результаты вот собственно и все друзья ну а если друзья у вас есть какой-то опыт по разгону процессоров от райзен в третьего поколения то опишите его в комментариях какой процессор какое охлаждение какая частота какое напряжение какая температура каких результатов вам удалось достичь ну а если решите закупиться новым райзеном третьего поколения или материнской платой, то загляните на сайт немецкого магазина Computer Universe, там порой более низкие цены и можно урвать что-то по очень лакомой цене. Ссылка на магазин, а также промокод на 5 евро скидки, как и обычно, будут в описании. Ну а с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то чтобы поддержать его не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик чтобы быть в курсе выходящих видео, также подписывайтесь на нашу группу вконтакте и инстаграм-канал. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.